Привет ребята, добро пожаловать на канал, решил я все-таки записать для вас небольшой такой видеоролик, показать вам свои сделки и показать как работают плотности в последнее время. Я просто сейчас открываю ТикТок, открываю Instagram, открываю YouTube, вижу там просто много негативных новостей, много политических новостей, я просто не могу на это все смотреть просто ты когда видишь очередную какую-то негативную новость, начинаешь расстраиваться, поэтому я решил записать для вас такой небольшой видеоролик, разрядить обстановку, потому что я лично эти дни все равно сижу за графиками, когда немножко хотя бы сижу, смотрю на графики, я хоть как-то от этого всего отвлекаюсь, потому что как я уже говорю, следить за всей этой информацией, у меня просто голова разрывается, конечно грустно от этого всего, приношу лично от себя извинения украинцам за то, что с нашей стороны, с белорусской летели какие-то ракеты, ребят, мы не хотели никакой войны, я и сейчас против какой-либо войны, какой бы она ни была, любые вопросы, как я уже говорил, можно всегда решать мирным путем, абсолютно любые вопросы, поэтому я лично от себя приношу извинения, я против, и вы сами это все прекрасно понимаете. Теперь давайте уже перейдем, собственно, к разбору моих сделок, первую свою сделку я открывал по инструменту Рун в стакане спота видел крупную плотность на 30 тысяч, и от этой плотности я, собственно, начинал набирать позицию. На графике мы с вами видим небольшой такой уровень поддержки, видим то, что уже от этого места цена у нас несколько раз отскакивала, поэтому вполне было логично то, что возможно, и здесь мы с вами видим отскок. Биткоин у нас в целом ходил в боковике, поэтому вполне было логичным заходить здесь в отскок. Что-то тут по ситуации рассказывать вам нечего, эту плотность потом начали немного переносить, я изначально думал добираться в этой позиции в целом. Ситуация смотрелась очень хорошо, но эта плотность появилась недавно. После ее начали вообще убирать со стакана. Я начал уже держать палец на кнопке, чтобы закрыться по рынку в любой ситуации. Дальше я наблюдаю, смотрю то, что эту плотность не вкидывают, ничего с ним не делают, поэтому просто закрываюсь по рынку. Сам видите манипуляторская плотность, не обращайте на них внимания, смотрите на плотности, которые уже находится довольно-таки э, давно вообще в стакане. Следующая сделка была по инструменту фил. Точно такая же ситуация, нахожу в стакане спота плотность, на 54 тысячи это у нас не круглая отметка не 21 доллар нету там какого-то супер крутого уровня но во всяком случае этот у нас инструмент активно растет Возможно, у нас хотели опять же покупать вот в данном месте. Если бы закупать начинали, то цена бы у нас, естественно, пошла бы на повышение. Но опять же, как только я захожу в эту сделку, эту плотность у нас начинают убирать, поэтому я и выхожу с этой позиции. Этот объем не начали реализовывать по рынку. Возможно, да, его как-то там частями подкидывали, это было э, сложно заметить. Но чтобы уже не стоять в этой ситуации, не рисковать, я тоже решил выйти с этой позиции. Я просто поставил стоп-лосс в безубыток, Думаю, повезет словить хорошее движение. Там хотя бы да предыдущих хайов то будет отлично. Не получится, хрен с ним, я просто закроюсь уже в ноль. С этой сделки я вышел, не вижу просто смысла стоять в ситуации, когда у нас уже незачем просто прятаться. Ну и следующая, последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту ЗИЛ, очень хорошо смотрелась ситуация, если, конечно, не обращать внимание, что там была такая большая глобальная наклонка. В целом я вижу, эта плотность нас огромна, чтобы вы понимали, здесь проходило 80 тысяч долларов примерно за 5 минут объем, да, а здесь у нас стоит плот прям на 2 миллиона монет это реально крупная плотность для этого инструмента в целом эта монета вот была как бы лобальный там тренд тренда биткоин у нас боковике плюс почему бы не рассчитывать на отскок от этой плотности но только я захожу в эту позицию начинается разбор этой плотности я еще немного держу решил добираться в этой позиции неплохо так добрался ну и когда уже там оставалось буквально немного от плотности я просто вышел с этой сделки потому что непонятно что там может дальше быть можно было конечно переворачиваться но от Откуда я знаю, биткоин у нас пойдет ниже, пойдет ли здесь пролив, если там стопы, я лично рассчитывал слышить отскок. Все, в последнее время не знаю. Вот у меня сегодня целый день плотности просто не работали. Если вам показать свой торговый день по дневнику трейдера, вот, пожалуйста, первая сделка у нас и небольшой плюс там. Вторая сделка у нас, опять же, счета без убыток Ну и третья сделка у нас уже такой хороший я бы сказал, минус-минус 55 долларов Но относительно системы 0.25-0.3 стоп-лосс Тут немного, конечно, больше, но во всяком случае это стоп-лосс в рамках приличия За эту неделю я еще в плюсе, но чтобы вы понимали У меня сейчас не особо там есть как-то настроение сидеть за этими графиками там Что-то наблюдать, но чтобы хоть немного как отвлечься от этой всей темы, я стараюсь хоть немного посидеть за графиками, э, так скажем, себя заставить, ну, чтобы хоть реально как-то отвлечься, потому что я тикток уже просто не могу листать, э, столько негатива смотришь, не понимаешь, кому там что верить, поэтому, ребят, читайте только проверенные источники, вот та самая была наклонка, от которой я и заходил, ну, в целом я-то думал, что мы там дальше пойдем, ну, логично было заходить, была у нас плотность на этом уровне, в целом заходил по тренду биткоин в боковике, но как вы видите не пошло, поэтому сегодня я закончил свою торговлю, я решил уже в любом случае фиксировать убытки, какими бы они ни были, я не буду там пересиживать, тратить свое время, лучше закончить торговлю, когда получил несколько минусов в ряд, ну вот торговля не идет, плотности сегодня работают не так хорошо, как работали предыдущие дни, вот иногда ты заходишь, первая сделка сразу тебе дает 1%, сделки идут хорошо, торговля идет хорошо, когда не идет, лучше не заходить, зайти в следующий день и все обязательно получится. Вот, ребята, такая вот у меня получилась торговля, не особо, конечно, у меня было там желание как-то опять же сидеть торговать, но и другого выхода я сейчас не вижу, потому что такая ситуация напряженная, вообще в мире как-то отвлекаться тоже нужно, как-то ходить куда-то, отдыхать тоже немного... Не знаю, не по себе. Напишите свое мнение в комментариях, только не нужно негатива, потому что этого негатива и так в нашем мире полно. Любую ситуацию можно решить мирным путем. Поэтому я, ребят, за мир. Я за... Да что тут говорить, ребят. Грустно на это все смотреть. Мне стыдно, то, что мы живем в такое время, и от этого страдают обычные люди. Ладно, ребят, я не хотел тут нагонять как-то негатива, я хотел немного разрядить обстановку. Надеюсь, у меня получилось. Всем мира, всем добра, всем терпения и всем пока.